Система девяти миров, которую вы видите, она очень нам подходит для того, чтобы мы понимали, каким образом на точку реальности, в которой вы находитесь, воздействует огромнейшее количество информационных каналов и как эти каналы изменяют вашу реальность. Мантическая а, практика, которую я вам сейчас покажу и расскажу, строится на девяти мирах Древа и Драсиль. Для этого нам нужен будет схема девяти миров на бумаге. вот так вот она должна быть у вас распечатана. вы да, можете, можете ее сами нарисовать на ватмане, приложить творческую идейность, да, как, как, угодно, как, вам, как вам будет удобно. А, и это будет схема, схема, по которой вы будете раскладывать руны. Доставая из мешочка руны, всякий раз вы будете класть руну в определенной последовательности на место одного из миров, так как она положилась, не переворачивая ее, не придавая ей там прямое значение, если она выпала перевернутой, потому что в данной мантике это имеет значение. Это не имеет значения в магии, если мы специально это не оговариваем, а вот в мантике это значение имеет. Вы берете какую-то свою ситуацию, ситуацию, которую вы хотели бы прояснить. Непонятную ситуацию, сложную ситуацию, беспокоящую вас ситуацию, глобальную или мелкую, серьезную или не очень, как угодно. Руны по всем девяти мирам, выложенные руны показывают нам некие проявленные результаты, уже проявленные на сегодняшний день. Какие же это результаты? Показывает порядок выкладки на схеме. Первая руна, которую выложите, вытащите из мешочка после формулировки мысленной или вслух вопроса, вы положите на место мира Мидгарда. И означает это положение комментарий текущей ситуации. То есть вот Руна показывает сейчас так, вторая руна кладется на место мира Йотунхейма и показывает эта руна предпосылки прошлого, которые привели к этой ситуации. Действительно, ведь настоящее, оно каким-то образом связано с прошлым, да? и текущая ситуация, она так или иначе связана с какими-то событиями, вашими поступками, решениями, принятыми, непринятыми. И а, руна, которая будет фигурировать на месте мира Йотунхейма, как раз вам это и опишет. А третью руну вы положите на место мира Ванахейм. Это будущее развитие ситуации, то есть это тот итоговый результат, который вам показан именно в данной ситуации, в данной комбинации прошлое, настоящее, будущее. Это уже известная наверняка вам всем трехрумная мантика прошлое, настоящее, будущее. Полагаю, что многие из вас на эту тему уже экспериментировали и играли. Но древо Игдрасиль не предполагает ограничения только лишь по прямой линии прошлое, настоящее и будущее. Оно разворачивает нам описание, а почему собственно так? Потому что и прошлому есть причины, и будущему есть причины, и настоящему есть причины. И эти причины могут быть совершенно неявственны, нелинейны. И вот древо Игдрасиль показывает нам эту нелинейность. Четвертая руна выпадает на место мира Свартельхейма и означает эта руна ошибки, проблемы, которые приводят именно к такой связке. Прошлое, настоящее, будущее. Вот неизменность именно такой цепочки. Прошлое, настоящее, будущее, оно вот как сформированная линия, как кластер в каузальном теле, и есть некие, некая причина, которая держит этот кластер в неизмерности, и эта причина показана в мире Свартальхейма. И эта четвертая руна будет вам как раз описывать именно эту причинность. Пятая руна, соответственно, в противовес кладется на место мира Альфхейма. Здесь показываются обратные результаты победы, алгоритмы успеха, которые также приводят к такой связке. Здесь Хочется прокомментировать. Связка это прошлое, настоящее, будущее. Вам может нравиться или не нравиться, но она есть. А это значит, что эту связку поддерживают с двух сторон ангелы и демоны, грубо говоря, да, выражаясь привычным языком. То есть две силы всегда поддерживают. Силы, ошибочки, связанные с ошибками и силы, связанные с победами. При этом при всем, как мы с вами знаем, добро и зло, это штука такая весьма относительная. Сегодня добро, завтра, глядишь, и зло, а может быть и наоборот. Или для вас это зло, а для кого-то несомненное добро или, для, или, или напротив. И вот Свартальхейм и Альфхейм как раз и показывают, что одна и та же ситуация в этой связке является и добром и злом одновременно. И как раз Две руны, попадающие на, мир, на место мира Свартальхейма и Альфхейма, показывают Свартальхейм это зло, а Альфхейм это добро. То есть это не однозначно плохо или однозначно хорошо. Ее можно оценить по-разному эту ситуацию, соответственно разные сделать выводы, разные поступки совершить, только потому как вы ее оцениваете добро или зло. И вот две вот эти руны, Альфхейма и Свартальхейма, анализ их и показывает вам, есть две точки зрения. Руна в Альфхейме показывает вам, почему это добро, а руна в Свартальхейме показывает, почему это зло. Вы вольны принять любое, любую ситуацию, да, как бы любое решение, любую точку зрения. Но это еще не все. Шестая руна кладется на место мира Нифельхейма. Это мир констант, как вы знаете, мир неизменности. Именно это и показывает руна, что есть такого неизменного в вас, непосредственно в вас, как например в участнике ситуации. Или если вы раскладываете на кого-то в нем, в том, кто является героем расклада, что есть такого неизменного, что, собственно говоря, и привело к этой ситуации. Какая-то константа, которую уже невозможно толковать двояко, добро или зло, она просто есть. Ее как не толкуй, она есть, она как исса. Ну вот она есть, Ну поверни ее сяк, поверни ее так, она все равно останется иссой. Необратимая руна, ничего не поделаешь. Да? И вот здесь тоже есть определенная степень необратимости. Как бы ты ни крутил эту константу, какие бы характеристики ты ей не придавал, она не изменится от этого ничуть и функционально не изменится ничуть, она все равно будет. Например, там, раскладываете на какого-нибудь своего там, друга да, да, на Ису, там выпадает монастырь, понимаете, что речь идет, потому что он человек, или, там, потому что он мужчина. Но ну, он не перестанет быть мужчиной, если это плохо да, или хорошо, вот константа это Вот с ней просто придется считаться и все. Но это также очень много объясняет. Невозможно, вот исходя из этой константы, невозможно поступить иначе. Ну, просто невозможно, если не сделать какие-то иные акценты, а оставить эту константу в неизменности, сделать ее как бы краеугольным камнем во всей ситуации, ситуация не изменится, изменится нюансы, какие-то особенности, там, да? возможно какие-то сценарные характеристики. Но сама ситуация и вывод из нее, они, она все равно будет строиться на этой исе, на этой константе, ничего не поделаешь. Просто Исы в данном случае может выступать все, что угодно из 24 х рунного так. Седьмая руна кладется на место мира Хель. Ну, поскольку мир Хель вообще предназначен для того, чтобы в этой системе миров а, вбирать в себя то, что системе не надо, то, что ей не пригодится, да, как бы до поры до времени вымораживать, затаивать, а, то, собственно говоря, руна, которая кладется на эту. Зону означает именно то же самое, Это то, что не нужно и плакать поэтому не надо совсем абсолютно. В противоположность, нет, не противоположность, восьмая руна кладется на место мира Муспельхейн. И эта позиция показывает нам возможности. Вся, весь предыдущий расклад показывал некие неизбежности, да, вот, особенно противоположное миру Муспельхейм, э, мир Нифельхейма, да, константы, то есть то, что не будет изменяться. Но мир Муспеля говорит, да-да, конечно, но есть нюанс. А вдруг, давайте попробуем. И вот это давайте попробуем, а вдруг, это как раз и есть руна, которая падает на место мира Муспильхейма. шанс. Что может быть толчком к изменению или иному развитию ситуации, если, например, вам расклад не нравится, или что, это, что может быть толчком, который позволит желаемому свершиться, что в ничто не вмешается, что ничего не изменится, что вот будет именно так, как вы хотите. Ну а девятая руна, соответственно, самое последнее, падает на мир Асгарда, который противоположен Хель, а значит и функции. Там В Асгарде это совершенно противоположно. Это то, что однозначно нужно. Это не просто наилучший выход из ситуации, это наилучший вывод из ситуации, который можно сделать. При таком раскладе, опять же, при таком раскладе. Сначала вы будете просто практиковать этот расклад, вот по девяти мирам. Взяли ситуацию, разложили, проанализировали, попробовали пережить ее, как-то подумать, осознать. Понятно, что сначала на это нужно время. нужно время. Попробуйте сначала так, исходя из одного расклада в день. Да, вот день Оставьте себе подумать на расклад над раскладом. Запишите его. Смотрите на него, пытайтесь впитать в себя, осознать, вот эти вот руны именно на таких позициях, означающие именно это, они пока без связок, на связки не смотрите между мирами, просто миры. И миры эти выдают вот такие результаты, вот такие эффекты. И вы смотрите на эти эффекты и понимаете, вот такая вот ситуация, да, если ничего не делать, то именно так и будет. Так и будет, это место мира Ванахейма. То есть это вообще как бы место Ванахейма это идеальное будущее, вот в котором все совершенно. Но это вот совершенство выражено в, руной, в, в, в руне, которая попала на место мира Ванахейма и она может вам вполне не нравиться. Нет может нравиться. тогда оставьте все как есть, дышите на нее через раз, да, и смотрите на Миста Мира Муспельхейма, который подсказывает, что нужно сделать для того, чтобы все это было именно так, как вы хотите. Но если ситуация вам не нравится, что бывает гораздо чаще, вы вольны будете это изменить. Но изменения, сами изменения, вы будете вносить только тогда, когда практикуете расклады. Вот здесь, коллеги, пожалуйста, очень прислушайтесь к тому, что я вам сейчас говорю. Не берите сразу изменять ситуацию. Сделайте 10 раскладов, 20 раскладов, 30 раскладов, 100 раскладов. Для чего? Для того, чтобы научиться понимать этот язык. Это действительно язык. Вот вспомните, как вы учили какой-нибудь иностранный язык. Сначала очень тяжело там что-то складываете, буквы какие-то там в непонятные слова и так далее. Да? А потом начинаете понимать, что вы уже понимаете само слово. А потом целое предложение, вы просто понимаете его. Не надо уже разбирать конкретно всю эту лингвистику, да? не надо заглядывать в словарь. Просто, понимаете, я знаю, что означает это приложение. Будешь переводить через словарь, получится какая-то какафония вообще непонятная. А так в, в самом лингвистическом пакете эта фраза означает вот это. Вот здесь то же самое. Сначала вы каждую руну оцениваете, соизмеряете с миром, потом вы уже связками начинаете все это, блоками рассматривать, а потом сам расклад, который вы сделали на ситуацию, он дает мгновенный ответ, просто сразу, точечный. Да? А вот это вот как раз и есть состояние, когда вы поняли язык рун, вы их слышите. Особенно это вот касается коллег, которые сомневаются пока в своем состоянии понимания рун. Да? Вот это вот метод, который научит вас этому языку. Раскладывайте читать, раскладывайте читать, раскладывайте читать. Я понимаю, просто ситуация уже заканчивается. Чтобы еще раз разложить, ну хорошо, пролетит птичка за окном или не пролетит. Ну вот фантазий действительно крайне мало. Да? Вот, потому что все, все друзья, приятели, все коллеги уже все продиагностированы, уже ты самая главная гадалка района, пока учишься. Ну, это надо, это просто надо, да? для того, чтобы научиться. А вот когда вы научились... Делать вы это будете не сейчас, не в ближайшую неделю, а только лишь тогда, когда поймете, что вы готовы к этому. Что вы понимаете систему, понимаете, как она работает и вмешательство ваше в эту систему показано и разрешено знанием ее. Это тоже внутреннее ощущение. Я призываю вас, коллеги, его не пропустить, потому что бывает такая вот излишняя скромность или обратная недоверчивость, которая заставит вас подумать, что это ну, на самом деле не так. Да, это мне все, кто как кажется. С одной стороны, это одна крайность, а другая крайность, которая будет заставлять вас сразу начинать что-то там менять, что-то там делать, что-то там шаманить, магичить. Да? Да, конечно, я знаю, я вас. Конечно, так и будет. Поэтому воздержитесь и от тех, и от других крайностей. То есть первые должны сказать себе, что на сотом раскладе я уже себе договорю, договариваю, что я уже понимаю систему. А вторые говорят, что не менее 30 раскладов, пока я начну уверять себя, что я понимаю систему. Первая часть это фактически его, его путь, да, вот его инициация. Вы тоже себя усилием воли, усилием мысли вводите в это древо, то есть пригвождаете себя к этому древу, да, занимаясь мантикой постоянно, раскладывая, раскладывая, раскладывая, учась читать. Это как раз и есть ваша жертва, жертва себя себе же. Это очень интересная практика, она затягивает вероятно, потому что потом по-другому даже мир читать не хочется, его хочется читать именно так. Он сразу дает тебе не плоскую комбинацию, вот она здесь сейчас, а почему не твое дело, потому что на всю волю Божью. Вот привет, приехали. Да? А Один, он учитель, он показывает все предпосылки, он показывает 9 предпосылок, 8 предпосылок да, и один результат, и выводы, и итоги, и все это есть в этой схеме. Важно только лишь научиться читать. Все это приходит коллеги, только с практикой. Никто с этим знанием не рождается, как никто не рождается с знанием языка, на котором потом говорит всю жизнь. Всему нужно будет учиться. И вот Один это самый лучший учитель, потому что он наблюдает за процессом вашего обучения. Вот что приятно, ему не все равно. А это очень важно иметь такого учителя, который, которому не все равно.